Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые читатели, зрители, слушатели, коммерсант Южный Урал. Мы начинаем очередную онлайн-конференцию, которая в этот раз будет посвящена такой модной и, к сожалению, печальной теме, как ковид. Тема нашей онлайн-конференции звучит таким вот образом. Ковид. Накроет ли бизнес третья волна пандемии? Иными словами, мы сегодня попытаемся выяснить, что такое третья волна пандемии. То ли это некая мелкая рябь. На море статистики, то ли это девятый вал, который рано или поздно захлестнет как бизнес, так и всех нас и всю общественную жизнь в стране в целом. Как вы знаете, с начала лета СМИ заговорили о третьей волне пандемии. Я, честно говоря, пропустил вторую. И тем более уж не было официальной отмашки для третьей. Но, тем не менее, заговорили об этом. Для этого есть все основания, хотя бы потому, что кривая статистики поползла вверх и достигла, насколько я понимаю, уже уровня прошлого года. В Москве перекрыты рекорды уже и по, к сожалению, умершим. И мы помним, что год назад страну накрыл локдаун. Люди перешли в режим самоизоляции, власти запретили массовые мероприятия, границы были закрыты, бизнес остался без клиентов, а в результате закрылась куча кафе, турфирм, отдых для людей был полностью прекращен. И хуже всего то, что вот эти самые кафе и турфирмы, ну я, я говорю как обыватель, да, они не, не смогли пережить падение доходов до ноля и масса вот этих организаций были практически закрыты. А в последнее время, опять же, есть мнение, что третья волна коронавируса приведет к локдауну. И в общем, все повторится, как в прошлом году. Мы уйдем на самоизоляцию, бизнес пострадает. И давайте сегодня выясним, так это или нет. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы сегодня встречаемся с нашими уважаемыми экспертами, которых я спешу вам представить. Это Инна Валентиновна Лобода. Президент областной ассоциации туристических организаций. Здравствуйте, Инна Валентиновна. Здравствуйте. А... Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Владимировна Чистова это начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора региона. Здравствуйте. Добрый день. А с нами Алексей Валерьевич Бетехтин. Это министр культуры Челябинской области. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Да, добрый день. Настраиваем новый микрофон, коллеги. Прекрасно. Ну, вы настраиваете по ходу, ничего страшного. Сегодня в беседе участвует ресторатор, очень известный ресторатор в Челябинске, Татьяна Витальевна Мизюрина. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Александр Витальевич Выгоняйлов, это главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Челябинской области. Здравствуйте, Александр Витальевич. Добрый день. Добрый день. И сегодня с нами два представителя министерства экономики, аж два, потому что вы сами понимаете, что это важно, поскольку мы будем говорить о бизнесе. Это заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Александровна Раевская. Здравствуйте. Они еще, не подошли. Они еще не, не подошли. Да, вот ее подменяет Андрей Николаевич Минченко, тоже заместитель министра экономического развития Челябинской области. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Добрый день. Угу. Прекрасно, я представил спикеров и давайте начнем отвечать на самые... Важные вопросы нашей с вами современности. Я хочу передать слово главному внештатному специалисту-эпидемиологу Минздрава Челябинской области Александру Витальевичу Выгоняеву. Александр Витальевич, вы с нами были на прошлой конференции, когда мы пытались ответить примерно на такие же вопросы. И скажите, пожалуйста, вот с того времени, с времени начала, условно говоря, первой волны пандемии, что изменилось к третьей волне? Ну, Сергей, недаром вы сказали, что вы не знали начало второй. все в эпидемиологии понятия «волн» нет. Есть подъем, это очередной подъем заболеваемости, но это необычный подъем. Он вызван циркуляцией нового штамма коронавируса, то есть он не связан с сезоном, о чем мы говорили, и когда привязывали вторую волну к осенне-зимному сезону заболеваемости. Этот подъем, видите, в летний, в жаркий период месяца. То есть отличие именно в том, что данный штамм более контагиозен, то есть у данной инфекции, так скажем, коэффициент распространения гораздо выше, чем те штаммы, с которыми мы встречались в предыдущее время, соответственно, большее количество людей может быть заражено за меньший период времени. Мы видим, что сейчас подъем идет по такой экспоненте. То есть резкий рост заболеваемости, который в Москве и в крупных городах Санкт-Петербурге начался в начале июня, у нас несколько позже, в конце прошлой недели. Соответственно, мы сейчас на стадии подъема. Чем еще отличает этот вирус? тем, что четко мы понимаем, что далеко не все переболевшие теперь защищены от коронавируса, и вот инфекция этим штаммом может вызвать заболевание повторно. Защищены в той или иной степени именно вакцинированные, которые вакцинировались последние 6 месяцев, но процент вакцинированных у нас крайне мал. То есть вот поэтому, безусловно, для того, чтобы сейчас... Купировать этот подъем заболеваемости, действий может быть, так сказать, два направления действия. Ускорить вакцинацию, максимально охватить, безусловно, эффект мы от этого увидим не сразу, а через 2-4 недели. Либо прервать пути передачи так называемым резким локдауном, то есть полным закрытием, да, отправка людей на самоизоляцию, прекращение действий работы предприятий, общественного питания и так далее. К сожалению, этот путь очень сложный, потому что вы совершенно правы, что уже до этого это привело к большим проблемам в экономике. И поэтому сейчас все-таки мы склоняемся, именно эпидемиологическая часть сообщества, именно к тому, чтобы призвать народ еще раз обратить внимание на необходимость вакцинации. И вот здесь тоже есть особенность. Если всегда существовало какое-то определенное бремя антипрививочников, ну 10-15%, то здесь... Крайне огромное количество, то есть по разным данным, 40-50 людей, которые до сих пор еще отрицают и коронавирус, и отрицают вакцинацию. Конечно, это сложность. Поэтому, безусловно, здесь мы должны не только надеяться на силы врачебного сообщества, кстати, они исчерпаемы, то есть, с одной стороны, надо организовывать новые госпитальные базы и надо организовывать новые вакцинальные бригады, и, безусловно, здесь нужна значительная поддержка работодателей в понимании того, что только вакцинация сможет нам помочь купировать как эту волну, так и последующую, потому что именно большое количество непроиммунизированного населения и создает условия для изменения коронавируса. То есть, Чем дольше он циркулирует в нашей популяции, тем больше он будет приобретать новые патогенные свойства, прежде всего направленные на распространение, то есть больше будет возрастать его заразительность. Спасибо, Александр Витальевич, мы еще к вам вернемся. У меня сейчас вопрос к Роспотребнадзору к Анне Владимировне Чистовой. Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, вот недалее, как вчера, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области, Светлана Лучинина, рассказала о том, что в Челябинской области у трех больных были выявлены новые штаммы коронавируса, так называемый британский и штамм неизвестной науки, при всем при этом больные, у которых эти штаммы были выявлены, за пределы области не выезжали. Вот Как вы можете прокомментировать это заявление Светланы Лучининой? Да, действительно, в Челябинской области проводятся исследования по выявлению новых штаммов. За период полгода, текущие полгода нами были направлены Проба от больных в институтах для проведения исследований по данному вопросу. Было выявлено трое больных. У одного больного был выявлен британский штамп, у двух других а, не неизвестны, а так называемые а, Штаммы, которые совмещают в себе британский геновариант и бразильский геновариант. Поэтому он не то, что неизвестный, а именно, что вот он такой, скажем так, так смутировал, что собрал в себе два геноварианта, бразильского и британского штамма. Анна Владимировна, вот скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, вы представители, в общем, государственного органа, получается, да? Вот вы сидите в погонах. И в прошлом году, я помню, что именно с подачи Роспотребнадзора Челябинская область ограничила передвижение между соседями, своими соседями. То есть у нас были прикрыты границы, что называется, пускали не всех. Вот. А сейчас смотрите, какая ситуация. Вроде как идет третья волна, вроде как статистика растет, между тем открыты вот те же Турции и Египет, что в прошлом году было совершенно невозможно, международное авиасообщение было запрещено. Как по вашему мнению, почему так происходит? Достаточно сложный вопрос, потому что я не могу отвечать за правительство Российской Федерации. Ну, даже не могу вам подобрать ответ на этот вопрос. Хорошо. Может быть, с чем это связано? Возможно, с тем, что, ну, в частности, в Турции такого роста заболеваемости на сегодняшний день нет. То есть там ситуация более или менее стабильная. Поэтому вполне возможно. У нас же далеко не все страны на сегодняшний день открыты. Видимо, открывают страны сообщения со странами с теми, где более или менее спокойная ситуация и нет такого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции. А Вы знаете, у меня такое ощущение, что людям просто дают некоторым образом выпустить пар, потому что ну, все равно как-то отдохнуть летом хочется, поскольку прошлое лето у нас прошло в квартирах. В квартирах, в лучшем случае, на дачах. и Люди просто с ума могут сойти, я так считаю. Надо было пригласить, кстати, на эту конференцию психолога, который бы прокомментировал нам всю эту ситуацию. Хорошо, давайте, Анна Владимировна, знаете, я какой хочу момент понять. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в Москве, по сути, введен... Ну такой э, мини-локдаун, да, то есть уже в кафешку можно зайти, только по QR-коду запрещены массовые мероприятия, что-то еще. То есть Сергей Собянин э, достаточно прямо идет, без всяких намеков и кивоков, он идет к объявлению большого локдауна, тем более, что смертность в Москве уже начинает немножечко зашкаливать. А вот ваш Роспотребнадзор. Он ориентируется на точку зрения Москвы, на позицию того же Сергея Собянина, который занимает не последний пост в структурах, которые занимаются ковидом? Или все-таки правительство области вместе с вами принимает свои внутренние решения? Вот Какая вот схематика вот этого процесса? Расскажите, пожалуйста. Значит, правительство каждого региона правомочно само принимает решение в зависимости от этих ситуаций, которые отмечается непосредственно в данном регионе. Естественно, если у нас будет такой же большой рост заболеваемости, в Москве, вполне возможно, что мы тоже можем прийти к локдаун. На сегодняшний день, да, мы отмечаем рост заболеваемости, но не сказать, что он для нас пока что критичен, несмотря на то, что у нас ежедневно такой большой подросток. Поэтому все будет зависеть от народа, все будет зависеть от прививочной кампании, все будет зависеть от людей, насколько они будут соблюдать те ограничительные меры профилактики, которые необходимы в настоящий момент. Спасибо, спасибо, Анна Владимировна. Я хочу вернуться к Александру Витальевичу его Александр Витальевич, да, включите, пожалуйста, звук. Александр Витальевич, вот смотрите, у нас, опять же, вчера да, было заявлено о некоем коктейле из штаммов, и скажите, пожалуйста, вот эти прививки, которые сейчас у нас пропагандируются, вот эта вакцинация, спасет ли она вот от этого коктейля? Или все-таки тут же спутник ВИО он бесполезен в данной ситуации? Нет, четко заявлено в том числе разработчиками НИГа Малей, они провели исследование, что вакцина защищает и от перечисленных, ну, только они там не британские, а бразильские перепринято называть, Альфа британский и Адельта индийского штамма, который пока официально в области у нас не выявлен, но я думаю, это просто связано с технологией. Мы же не сами проводим эти исследования, еще не получили результаты. То есть в отношении этих штаммов защиты вакцины обеспечена, но отмечено, что необходим более высокий титр антител. Да? То есть необходима вакцинация даже переболевшим. Притом еще раз подчеркиваю, что первая доза вакцины, она одна доза, не защищает от заражения новыми штаммами карбоновирус, поэтому необходим полный вакцинальный комплекс. И вот он именно обеспечивает. И поэтому в связи вот... С этой неплагополучной ситуацией даже вопрос о ревакцинации поставлен не через год от окончания вакцинации, а через полгода. То есть... Привитые полноценно получившие две дозы через 21 день защищены от этих штаммов, безусловно. Но с учетом, что прививки мы сейчас ставим в условиях пандемии, то есть роста заболеваемости, естественно, и при подготовке к вакцинации, и в процессе вакцинации, и в последующем до снижения заболеваемости, необходимо соблюдать универсальные меры предосторожности. Это масочный режим в местах общего скопления, гигиена рук и, конечно, социальная дистанция, то есть отмена массовых мероприятий. Да, вот давайте об отмене массовых мероприятий как раз и поговорим. С нами на связи Алексей Валерьевич Бетехтин, это министр культуры Челябинской области. Я думаю, что у него как раз сердце кровью обливается из-за того, что в Челябинской области были отменены такие знаковые Мероприятия, как скажем, Эльменский фестиваль, Бажовский фестиваль. Во многих городах были отменены Дни города. В Магнитопорске вообще День Металлурга отменили. Это святой для них праздник. Алексей Валерьевич, но на этом фоне я смотрю, что часть массовых мероприятий, она осталась в календаре. А почему такая избирательность происходит? Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно ли меня снова микрофоном? Вас хорошо слышно, отлично просто. Хорошо, не зря поменяли микрофон. Да, на самом деле, действительно, уже получается, второе лето мы отменяем такие большие знаковые мероприятия для нашей области, являющиеся брендовыми, как Эльменский фестиваль, Бажовский фестиваль, наш областной Сабантуй, на который, как правило, приезжали тоже наши соседи из Казахстана, из Башкортостана, из Татарстана. В общем, все эти массовые мероприятия отменены. Что осталось, тем не менее, вот все вспоминают 22 июня, концерт Дмитрия Певцова в парке Гагарина. Значит, мы исходим из принципа такого, если мы можем регулировать дистанцию необходимую, если мы можем регулировать количество людей и масочный режим, значит, это мероприятие остается. Таких мероприятий, если к массовым, их, к сожалению, немного. Но вот концерт, например, Дмитрия Певцова, он проходил на концертной площадке, где люди сидели друг от друга на нормальном расстоянии, мы это могли обеспечить, масочный режим в том числе. Этот концерт мы решили не отменять. А Там, где, ну, представляете, Божовка, где 35-40 тысяч людей, которые одновременно заезжают, там невозможно их выстроить всех в какую-то очередь, если у нас тысяча а, приезжает людей, Тысяча мастеров, которые продают там свою продукцию, то понятно, это будет толкучка и будет толкучка возле сцен, где проходят концерты. Вот эти мероприятия мы вынуждены отменить. Вот такая, собственно, логика у нас. Угу. А скажите, а вы ожидаете отмены каких-то мероприятий дальше? Вот если статистика также вот в рост пойдет, а она сейчас идет в рост, будут ли отменены вообще все массовые мероприятия? Закроются ли кинотеатры, закроются ли театры ТРК и прочее? Пока у нас прежний остается наполняемость, это 75 процентов. Рассадка тоже значит, соответственно, с соблюдением дистанции. Это пока остается. Единственное, что у нас сегодня как бы, ну, спасает, скажем так, это то, что у нас закрываются театральные сезоны. Практически все театры уже отработали свой театральный сезон, откроются они в конце августа, в сентябре. Как они откроются, мы будем смотреть, конечно, на ситуацию которая будет к тому времени в области. Если будет по-прежнему напряженная ситуация, то возможно, что мы откатим обратно, так сказать, процент наполняемости залов. Вы знаете, что мы шли там с 30%, потом 50%, дошли до 75%, и, в принципе, театры это устраивает. А что касается мероприятий, проводимых шоу-бизнесом, как правило, они проходят у нас в тракторе, в юности, это большое скопление людей, то здесь мы обратно вернулись к разрешительному порядку проведения, то есть у нас был разрешительный порядок, когда мы выдавали разрешение, убедившись в том, что все меры которые Роспотребнадзор прописывает, соблюдены. Это как бы на нас лежала ответственность. Потом был уведомительный порядок, когда нас просто уведомляли, что будет, такого-то часа там концерт какой-нибудь шоу там группы. Сейчас обратно мы вернулись к разрешительному, и пока у нас есть заявки на юность, есть заявки на трактор, мы их рассматриваем, и речи пока об отмене этих мероприятий нет, но вполне возможно, что если ухудшится ситуация, то будут отменены в первую очередь такие большие концерты шоу-бизнеса. Спасибо. Я по поводу разрешительных мер и прочего хочу вернуться к потребнодзору Анна Владимировна. Анна Владимировна, вот смотрите, у меня такое ощущение, что челябинцы за вот этот год немножечко как-то расслабились, да, может быть, забыли о профилактике, то есть ну, я вот давно уже не вижу в магазинах, чтобы люди были в масках, я давно уже не вижу, чтобы люди ездили в транспорте, предположим, в, в, в перчатках, в первую очередь это, конечно, из-за жары. А во вторую очередь, ну, все-таки из-за того, что люди расслабились, поверили, что рано или поздно ситуация стабилизируется, а она не стабилизируется. И в этой связи у меня вопрос. Если вдруг случится локдаун, если вдруг он будет объявлен по вашим рекомендациям, насколько туго затянут гайки и каким образом вы планируете контролировать соблюдение масочного режима? Значит, ну, по соблюдению масочного режима у нас проводятся рейды. Рейды проводятся совместно с представителями управления МВД. Проводятся они по предприятиям, то есть это предприятия общественного питания в основном и различные другие предприятия, и где оценивается по заполняемости помещений по использованию средств индивидуальной защиты, в частности масок, по наличию антисептиков для обработки рук. Соответственно, эти мероприятия на сегодняшний день они у нас не отменяются, не проводились. И отменяться они также не будут, я думаю. Будут проводиться в том же прежнем режиме. Спасибо. Вот, к слову говоря, мы начали... Про предприятие общественного питания я вот смотрю, что Татьяна Витальевна Мизюрина у нас улыбается. Она улыбается почему? Потому что представляет себе, как эти проверки проходят, или понимает, что, в общем, рано или поздно закроют, и это смех такой нервный. Татьяна да. Витальевна, что это? Да нет, конечно, почему нервный? Просто меня удивляют те меры, которые предпринимает Роспотребнадзор. На мой взгляд, они... Как бы не особо эффективны, потому что общая посадка ресторана среднего в Челябинске, у нас нет таких ресторанов, как в Москве и Питере, там на тысячу человек, на две тысячи человек, да? У нас посадка ресторана это 40-60 человек, и в связи со всеми ограничениями, которые у нас были введены ранее, я могу предоставить данные по закупу э, хозов, масок, антисептиков, э, о том, насколько сколько денег моя компания тратит на все эти мероприятия, то есть мы каждому посетителю при входе выдаем маску, но человек не может есть маски, это невозможно, но в то же время заехать в Синегорье, какие-то ТРК, где более, э, ну, скажем, большее скопление народа. То есть у нас в ресторане в среднем в день проходит в Челябинске от 40 там я не знаю до 100 человек. В то время как в ТРК это проходимость за 15-20 минут. То есть, на мой взгляд, стоит обратить внимание больше именно на места скопления народа, а не на места питание народа те же самые там я не знаю фудкорты да где все более близко друг к другу расположено и где меньше социальная дистанция чем в ресторанах по ресторанному сервису у нас расстояние между столами полтора метра только по нормам а мы проверяем рестораны вместо того чтобы проверять общественный транспорт где абсолютно никто не носит маски вы со мной не согласны вы меня спрашиваете? Если вы спрашиваете меня, то я согласен. Если вы спрашиваете... я, Нет, я исключительно да. про Роспотребнадзор. То есть, на мой взгляд, меры, принятые в нашем государстве, не очень сильно однобоки. То есть у нас такое, у меня складывается такое впечатление, что главный рассадник заразы – это рестораны. Еще раз повторюсь, проходимость там 40-100 там, человек в день. То есть, если мы возьмем любой, я не знаю, там, вокзал, аэропорт и так далее, и тому подобное, то есть, опять же, у меня очень серьезный вопрос по поводу мер, которые будут предприниматься в Челябинской области. То есть, вот на опыте наших московских коллег, да, вот, Игорь Бухаров, например, президент Федерации ресторации, уже говорит о том, что падение выручки ресторанов упало на 80-90% в среднем по Москве. Ресторатор Евгений не чипурук, он утверждает, что из 200 человек, которые хотят посетить рестораны, заходят в эти рестораны только 8 человек, в то время как у нас люди беспрепятственно летают на самолетах, передвигаются по стране, ездят за границу, не имея каких-либо прививок. То есть мне все-таки хочется верить, что здравый смысл как минимум в нашей области победит, и какие-то ограничения будут введены в рамках, скажем так, нашего региона, бизнес абсолютно не против ограничений, мы понимаем всю серьезную ситуации но было бы очень круто, если бы управление торговли не присылало бы нам письма из серии вакцинировать сотрудников, да, всех принудительно, а рассказывали бы нам, как будут проходить проверки, как минимум, то есть что это, какой окей, 60%, 60% официально трудоустроенных людей, у меня, например, на смене могут находиться стажеры по договору стажировки, да, или это будет проверка на смене в ресторане. То есть мы готовы при, принимать посильное участие в скажем так, в помощи нашему государству при остановке да, коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что это все очень серьезно. Но вопрос в том, что без разъяснений мы просто даже не можем ничего сделать. Хорошо, спасибо. То есть да, сказали, а... а инструментов не дали. Инструменты дайте, скажите, как будете проверять. Если мы будем знать, как нас будет проверять, мы сможем подготовиться более эффективно, и тогда как бы, мы сможем работать, потому что, как показывает практика, закрытие ни к чему хорошему не приведет. Еще один тоже очень важный момент, который необходимо принимать во внимание, когда будет приниматься какие-либо решения, да, это то, что арендные каникулы ресторанам никто не даст. То есть это было в первую волну пандемии, и то не все. Вот у меня там есть несколько проектов, в которых я платила полностью аренду на протяжении всего времени, даже во время закрытия. Представляете себе? А в эту волну пандемии нам точно никто скидок не даст. То есть за процент закрытия бизнеса в Челябинске, он будет просто катастрофический, на мой взгляд. Хорошо. Давайте спросим Анну Владимировну Чистову, как представителя Роспотребнадзора. Анна Владимировна, вот парируйте, пожалуйста, это эмоциональное выступление Татьяны Витальевны. Скажите, скажите пожалуйста, скажите, а может быть, как-то действительно ситуация изменится, потому что создается ощущение, что вот те же самые рестораны сделали крайними. А, ну вот на самом деле я соглашусь, что те 100 человек, которые пообедают в ресторане в течение дня, это ничто для того же ТРК, через который эти 100 человек проходят просто как песок сквозь пальцы, за, сквозь пальцы за 15 минут. Ну, Татьяна Витальевна, а, права с одной стороны, потому что а, она видит а, свою сторону бизнеса. Да? Мы говорим о том, что… Ну, Скажем так, проверки проводятся не только в ресторанах, не только общественное питание структуры, также проводятся проверки в школах, в садиках, Место общественного скопления в тех же ТРК, магазинах, и тут вы немножечко не неправы, может быть вы не видите представителей, которые проверяют, да? но силы МВД у нас в принципе стоят и точно так же составляют протоколы. Почему я об этом знаю? Потому что сами даже иногда ходим и смотрим, насколько это работает, если проверки. Поэтому сказать, что только общественное питание у нас страдает по проверкам, здесь неправильно, неправильно будет сказано. Проверяются, еще раз повторюсь, почти все организации, то есть там, где есть народ, где есть, скажем так, возможность заразиться, заболеть, естественно, проверки будут. Насколько они будут там плановые, неплановые это уже будет решаться от ситуации. И какие проверки, где они будут организовываться, тоже будет решаться от ситуации. Спасибо, Анна Владимировна. Татьяна Витальевна. Ну... Сергей, а можно вопрос? Да. Конечно, а, я все прекрасно понимаю. Я ни в коем случае не хочу там, обвинять нашу власть в каком-то бездействии да, или в однобоком отношении к какой-то определенной отрасли. Мне просто кажется, это мое субъективное, сугубо личное мнение, да, что скажем так фокус внимания эффективнее направить в места где происходит наибольшее скопление людей? Я исключительно про это говорю. Я ни в коем случае не говорю про то, что там не надо проверять ресторан. Да ради Бог, ходите, проверяйте, мы не против. Мы уже привыкли, я вам даже больше скажу. Нас уже ничто не удивит и не напугает. У нас везде стоят циркулярные лампы. Все мы правила соблюдаем, поэтому, пожалуйста, приходите. Просто есть другие моменты, да, если мы, например, сравниваем с более масштабными предприятиями. Вот подскажите, мне, пожалуйста, а вы в аэропорту хоть раз были в городе Челябинске с проверкой? Были, Конечно. я свидетель. А Конечно? сколько раз были? Ой, очень часто. Да. я не так давно работал. Не, ну с... просто вот интересно, Сергей. Постоянно, Все. два раза в Нет, неделю. Нет, ну точно мы, мы же доверяем. Не, мне просто интересно. А вы можете сказать там по количеству раз приблизительно, мы, там один, два, три? В то время, когда я там работал, два раза в неделю точно приезжали, каждую неделю. Это было. Ну и так, как там штрафы да. большие накладывали? Ой, это вот об этом я уже не знаю. Вы вот. знаете, что больше 20 миллионов рублей за первый месяц пандемии, да, после выхода с пандемии во время проверок заплатила ресторанная отрасль города Челябинск. То есть 20 и тут же больше 20 миллионов, да, это вот за курение кальянов это там за несоблюдение масочного режима и так далее и тому подобное. Я говорю сейчас не про себя, я говорю про отрасль в uh -huh. целом, да, мы с коллегами общаемся. То есть тут же вопрос тоже такого характера, то есть мы понимаем, что одних наказывают финансово, а других как бы предупреждают. Это же тоже, наверное, неправильно и не однобоко. То есть если мы говорим про ведение, ну да, там, чрезвычайной ситуации, да, и говорим о том, что все очень серьезно, что это все очень важно, так вы наказываете рублем нарушителей серьезным рублем, в зависимости от масштаба трагедии. Если вы приходите в ресторан с оборотом, то, я не знаю, полтора миллиона рублей в месяц, и штрафуете его, как юридическое лицо, на 300 тысяч рублей, и приходите в аэропорт и выписываете им предписание, там, я не знаю, там, ай-яй-яй, и так делать нельзя. Но мне кажется, это немножко разные вещи. Ситуация же не изменится, если не вводить более жесткие санкции в плане несоблюдения мер. Татьяна Витальевна, ваша позиция понятна. Я хотел бы... Разбавить. Знаете, как во время игры «Что, где, когда» музыкальная пауза. Давайте немножечко разбавим юмором нашу ситуацию, а потом я обращусь к Министерству экономики. Татьяна Витальевна, вот смотрите, я не так давно, по-моему, позавчера или пару дней назад прочитал, что у вас на основе известного коктейля «Опероль спритца» сделана некая штуковина, да, которая посвящена теме пандемии. И больше того, у вас в баре памят, памятные сюрпризы дарит сертификаты о вакцинации, в кавычке. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вы знаете, это такая добрая шутка юмора, которая пришла мне в голову абсолютно случайно. Проблема, с которой я столкнулась, вот как собственник бизнеса, как ресторатор, заключается в том, что... Общество, сотрудники да, мои, не воспринимают э, вакцинацию так серьезно, как ее необходимо воспринимать. Да? То есть мы понимаем, я вот, например, очень четко понимаю, что если мы не вакцинируем 60% сотрудников, да, еще раз да, повторюсь, было бы круто э, знать, как будет этот процент высчитываться в человеческой области, чтобы мы понимали. Э, вот, э, я понимаю, что я не смогу работать. И мои сотрудники не смогут работать. Серьезная ситуация заключается да, также в том, что мои сотрудники не смогут даже в другое место устроиться, потому что я сейчас уже, проводя собеседование с новыми сотрудниками, я лично занимаюсь персоналом, для меня это важная очень история, я уже сейчас спрашиваю о наличии прививки у сотрудника и о желании его к вакцинации. То есть если, если потенциальный сотрудник уже на стадии приема на работу не хочет вакцинироваться. Я даже не рассматриваю кандидатуру, потому что я понимаю, к чему все это приведет. Что касается коктейля, я пытаюсь, ну вот как я могу, да, изменить отношения сотрудников, гостей к вакцинации. И, может быть, сегодня там наш гость выпит коктейль в баре, получит сертификат о том, что он выпил вакцину в баре, да, грубо говоря, а завтра, может быть, он поймет, что он этого не сможет сделать и сходит вакцинируется. Потому что я думаю, что, к сожалению, плачевный сценарий Москвы, он к нам придет уже, наверное, через месяц-полтора. И мы никуда от этого не денемся, как показывает практика. А, и Татьяна я Витальна. предлагаю просто коллегам готовиться. Татьяна Витальевна, я вас вынужден прервать, потому что наши эксперты из Министерства, Министерство экономического развития через несколько минут будут вынуждены уйти, а мне хотелось бы задать им вопрос, мы потом вернемся к этой теме. Здравствуйте еще раз Елена Александровна, Андрей Николаевич. Очень серьезный вопрос скажите, а если все-таки локдаун случится, если не будет надежды на продление арендных каникул, ипотечных каникул и прочего, правительство Челябинской области каким-то образом поддержит бизнес, поддержит ли простого человека, я не знаю, который закредитован по самое не хочу? Расскажите, пожалуйста, об этом. Коллеги, да, добрый день. Ну, действительно, уже много было сказано, что коронавирус у нас продолжается, да, и, к сожалению, без боя он не сдается. Сейчас уже коллеги обозначили по линии здравоохранения, что огромные силы брошены на как раз-таки третью волну, но тем не менее, не менее важны вопросы – вопросы бизнеса. И если вот говорить о том, как, как решения принимаются, да, и в связи с чем, там те или иные ограничения, либо наоборот послабления да, то у нас на территории Челябинской области с 2020 года и по настоящее время есть штаб при губернаторе оперативный. На нем мы, соответственно, рассматриваем все возможные, меры поддержки либо, наоборот, ограничения в период коронавируса. Если говорить о тех уроках, которые мы извлекли из прошлых да, периодов, то можно отметить, что, наверное, без того, что услышав мнение бизнеса, да, принимать какие-то решения – это не самые эффективные решения. Поэтому, безусловно, мы старались еще в тот период да, собирать представителей бизнеса, деловых объединений, совместно принимать решения по тем или иным мерам. Конечно, тут еще накладывались некие ограничения с возможностями бюджета, да, и нельзя не учитывать эти моменты, вот. И вместе с тем к вопросу как раз коллега из Роспотребнадзора, да, и вот Татьяны к ним в части обучения. Мы еще в прошлый период также проводили несколько обучений совместно с Роспотребнадзором. Не обучение, я бы сказала, вопросов, открытых вопросов бизнеса, как раз-таки представителям Роспотребнадзора. Безусловно, такую работу нужно усиливать, то есть тогда она носила более такой, скажем, частный характер, сейчас необходимо, чтобы она носила системный характер. Вот, поэтому, конечно, на этом штабе как раз-таки мы эти вопросы рассматриваем. Сейчас, по нашим ожиданиям, пока не предполагается закрытие бизнеса да, или каких-то ограничений, тем не менее, как уже было сказано, все зависит непосредственно от бизнеса, от соблюдения как раз-таки санитарно-эпидемиологических всех правил и норм, и, конечно же, от вакцинации самих граждан. Поэтому как бы мы смотрим, держим руку на пульсе, стараемся быть одними из первых. Первых, если закрываем, то, соответственно, открывать. Соответственно, это обычно делается в формате неких таких записок и справочной информации губернатору. Поэтому вот в части общепита следует отметить, что, наверное, мы одни из первых, кто как раз-таки открыли и дали возможность работать общепиту вот, по типа, тем ограничениям, которые были вот, до 23.00. Вот. Если говорить о текущей ситуации, то следует отметить, что сейчас меры, которые были в ковид, ряд мер продолжается. Безусловно, это больше вот касается как раз-таки наиболее пострадавших отраслей. К ним мы можем отнести как раз сферу досуга. Это сферу общепита. Возможно, уже знаете, ну, наверное, безусловно, слышали, что буквально недавно мы приняли законопроекты, понижающие ставки по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений как раз для таких компаний. И, соответственно, расширили возможности патентной системы налогообложения для того, чтобы предприятиям более или менее было комфортно пережить этот период. Если говорить о результатах предыдущих периодов, то в обороте удалось экономическому бизнесу сохранить порядка 30 миллиардов рублей и порядка 200 тысяч рабочих мест. Ну и, соответственно, завершить более или менее показатели макроэкономические с не сильно высокой да, динамикой падения. Если говорить про 2021 год, безусловно, мы сейчас видим хорошую динамику по всем макроэкономическим показателям. Мы понимаем, что здесь нужно держать руку на пульсе, да, что действительно как бы, есть проблемы, есть риски. Поэтому мы, безусловно, готовы слышать и слушать коллег, представителей бизнеса, да, поэтому вот неплохое предложение с точки зрения аренды, да, и возможности как раз-таки каникул непосредственно для предприятий общепита, поэтому такие вещи, такие предложения мы готовы рассматривать и готовы совместно обсуждать. Поэтому так, коллеги, спасибо. Спасибо, Елена Александровна. Я, как говорил, у нас сегодня в беседе участвует президент областной ассоциации туристических организаций. Но, Инна Валентиновна, я обращусь к вам немного позже, а сейчас хотел бы спросить Андрея Николаевича Минченко. Это специалист в области туризма из Министерства экономического развития Челябинской области. Андрей Николаевич, вот пока вы еще не ушли, скажите, пожалуйста, Тема туризма, внутреннего туризма, внешнего туризма ⁇ это самая, наверное, сейчас горячая тема для обывателя. И правительство Челябинской области каким-то образом сможет помочь этой отрасли именно на Южном Урале? И планируются ли какие-то меры поддержки этой отрасли? Коллеги, добрый день еще раз. Ну, все-таки давайте, наверное решать ä, проблемы, но не то чтобы проблемы по их, по их поступлению, да, все-таки, конечно, мы что-то планируем заранее и так далее, все-таки решающие значение здесь имеют рекомендации эпидемиологов. Собственно, по прошлому периоду мы отчетливо видим ä, ту проблематику, ä, тот масштаб ущерба для экономики, который происходит в результате локдауна. Поэтому мы все-таки рассчитываем на какие-то оптимистичные сценарии с тем, чтобы не допускать полной остановки бизнеса, в том числе туристического бизнеса, и учитывая летний сезон прежде всего загородных отелей. Но вместе с тем, чтобы это не произошло, все-таки очень важно да, соблюдать все необходимые меры, предписание рекомендаций Роспотребнадзора. Очень важно серьезно и ответственно относиться к привычной компании. Ну, кстати, вот тут уже, правда, не то, чтобы прям в шутку, но есть инициатива у нас от Ассоциации муниципальных образований Горный Урал. Некоторые базы отдыха, входящие в соответствующие муниципалитеты, собираются предложить достаточно серьезные льготные условия для гостей вакцинированных. Но это коллеги, наверное, сами все-таки объявят, я думаю, на днях. Поэтому не буду забегать вперед. Но так или иначе, бизнес во многом понимает отчетливо важность вакцинации. Хорошо. Андрей да. Николаевич, вопрос вот такой, давайте напрямую. Закроют ли воздушные сообщения между Турцией и Египтом? По вашему мнению, я понимаю, что вы не правительство Российской Федерации, но как вы считаете, вы все равно ближе к нему, чем мы? Ну, смотрите. Вопрос, во-первых, федерального уровня, во-вторых, еще и связанный с внешней политикой. Тут как бы было бы странно давать прогнозы с нашего уровня. Наверное, так. Отвечу. Хорошо, тогда давайте с другой стороны зайдем. По вашему же мнению, опять же, есть ли будущее внутреннего туризма? Мы и в прошлый раз говорили с вами на эту тему, и... Насколько внутренний туризм выиграл от годового вот этого прохождения через три волны пандемии? И выиграл ли он вообще? Пока рано говорить о каких-то серьезных системных выигрышах. Изменились условия, не изменилось реагирование системы. То есть на сегодняшний день государственная система, начиная с федерального уровня и также в ряде направлений на, региональ... на региональном уровне перестраивается с тем, чтобы поддерживать отрасли российской экономики взамен утраченных возможностей зарубежных. И прежде всего это касается туризма. Да, мы знаем, что сейчас на выходе находится национальный проект туризма индустрии гостеприимства, который предусматривает очень серьезное финансирование и достаточно широкий спектр льгот долгожданных для отрасли. Прежде всего это касается льготного заемного финансирования также некоторых дополнительных возможностей в части грантов на реализацию общественных инициатив, на обустройство каких-то достопримечательных объектов, грантов и так далее. То есть, собственно, были бы эти меры поддержки или нет без пандемии, я не, не берусь сказать, но то, что текущая ситуация ускорила их принятие и о том, что они крайне необходимы для, для отрасли, это совершенно очевидно. С другой стороны, многие предприниматели начали... Более, учитывая эти условия да, начали, более серьезно относиться, начали более серьезно смотреть в сторону инвестиционного развития объектов в туриндустрии Но, однако развитие все-таки такого бизнеса создание новых объектов это долгая история то есть в принципе там урегулирование земельных уча... земельных вопросов там, может занимать до года с учетом проектирования и так далее, то есть создание капитальных объектов туристской инфраструктуры – это история долгосрочная, краткосрочных эффектов тут не может быть. Поэтому с одной стороны, ну плюс есть, по крайней мере, по заполненности объектов загородной туристской инфраструктуры, да, мы видим, что она очень высокая. Достаточно просто выехать за город в выходной день и увидеть, что все места заполнены, да, что да, в данном случае отрасль живет, живет. С другой стороны, конечно, учитывая ограничения в публичных мероприятиях, учитывая длительный период отсутствия деловых мероприятий крупных, существует да, существенная недозагрузка городских отелей. То есть часть отрасли чувствует себя хорошо, часть отрасли чувствует себя не очень. Ну и мы понимаем, да, что множество турагент серьезно пострадали в первую волну. И, в принципе, наверное как бы тут этот ущерб еще предстоит каким-то образом восполнить в перспективе. Угу. Спасибо большое, Андрей, Андрей Николаевич. Как я говорил, у нас в беседе принимает участие президент областной ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Инна Валентиновна, ну вот вы слышали сейчас официальную точку зрения. Скажите, насколько она близка вашей, согласны ли вы с ней? И э, поделитесь с нами, насколько просела туристическая отрасль за этот пандемийный год? Больно, больно говорить о том, что практически 90% турбизнеса на сегодняшний день либо перестали уже работать, но в меру того, что идут у нас очень серьезные и большие обязательства перед нашими туристами, которые забронировались в 19-20-х годах, не могут до сих пор вылететь, 21-й год точно также с локдауном с Турции произошел, поэтому турагентства очень многие либо вообще прекратили свое существование, и э, каким-то образом пытаются довести своих туристов дистанционно. Многие ушли в онлайн-проекты, а в онлайн очень много ушло турфирм, потому что даже нет возможности оплачивать аренду, а, которая, ну, как говорится, никому не отменяли, да, то есть, точно так же, как Татьяна говорила, мы сто процентов платили свою аренду все месяца, которые были закрыты. А, опять же, то есть, как бы, даже будучи, когда мы закрылись, и открылись потом, то есть, что у нас происходит, у нас не происходит новый, новых продаж, у нас произошло перебронирование туристов, да? то, есть, как бы, то есть мы не получаем за свою работу денежные средства, то есть мы просто переносим, переносим, переносим и переносим постоянно. На сегодняшний день очень сильно расстроилась ситуация, конечно же, с Краснодарским краем, то есть сейчас практически встали продажи по продаже Краснодарского края это в связи с тем, что с 1 августа губернатор Краснодарского края Кондратьев впускает в Краснодар исключительно только тех вакцинированных. Поэтому на сегодняшний день, то есть у нас... Слышно меня, да? Ага. Да, да. Да, на сегодняшний день опять туристы начинают аннулировать туры, опять турагенты начинают... Ну, страдать своего рода, да, то есть это недополученная прибыль, то есть это непонятная ситуация. Опять же, то есть у меня очень много вопросов к тому, что а, почему именно только заселение в отеле? То есть на сегодняшний день начинает у меня такое ощущение, что а, как-то поддерживать серый бизнес, что ли, потому что на сегодняшний день заселиться нельзя. Только в отеле Краснодарского края, пансионаты и санатории. А, то есть получается, что частный сектор, он сейчас будет процветать. То есть у меня тоже очень много вопросов, у моих коллег очень много вопросов. А в связи с тем, что сейчас такая тяжелая ситуация, и очень многие действительно допустим, даже содержать грубо говоря офис, не говоря о работниках, да, опять же, у нас все, что касается, опять же, внутреннего туризма Челябинской области, начинает процветать серый бизнес. А, то есть туроператоры, которые... Формируют туристический продукт, они вкладывают душу, они вкладывают, как говорится, силы и все остальное. Платим налоги, причем очень такие, так скажем, неплохие. но. Почему-то никак не можем побороть ценовую политику серых, в кавычках, туроператоров, которые работают даже многие, ну, как бы даже без юрлица, не говоря о том, что они имеют реестровый номер туроператоров. Тоже очень много вопросов к нашему правительство Челябинской области, как они могут помочь, опять же, то есть мы готовы развивать внутренний туризм, но борьба с серыми туроператорами, в кавычках, то есть очень-очень-очень сильно сейчас, яркая, потому что, допустим, туристический продукт у юрлица, ну, приблизительно, то есть тот же самый турзюрат будет стоить там 1300 рублей, да? Так, Инна Валентиновна, вы пропали. Вы а, пропали. Допустим, серый проператор, про, допустим, там за 700, за 500 рублей, то есть мы никак с ними не можем бороться. Инна Валентиновна, я вас слышу у, хорошо. У, у вас проблемы со связью, вы теряетесь. Давайте немножечко сейчас у вас наладится все. А мы перейдем, мы, пожалуй, перейдем, вернемся к Татьяне Витальевне. Вы еще за не заполнил, растеряли, Татьяна Витальевна? Ой, я всегда готова. Прекрасно. Я вот, спасибо, Сергей, большое. Я еще, знаете, какую вещь хотела предложить, да, вынести, uh -huh. ну, как инициативу, что ли, я не знаю. Мне кажется, что правительство нам бы очень сильно помогло, если бы ввели бы обязательную вакцинацию при получении санитарной книжки. Потому что мы не можем допустить сотрудника к работе, неважно, на стажировку или на работу, без санкнижки. Сотрудники прививаться не хотят если на законодательном уровне будет принято решение об обязательной, там, я не знаю, как, как строчка, я не знаю, вакцина от COVID-19, было бы для нас, это была бы просто нереально огромная поддержка. Чтобы не я, как психолог, со своими сотрудниками, с каждым сидела и разговаривала о том, что это важно, ребята, что нас там закроют, работы не будет, работы не будет, жить будет не на что, что мы от этого зависим полностью. А если бы это бы еще вот, регламентировалась законом, было бы вообще вот для меня, да, как для собственника бизнеса, мне бы это очень сильно помогло, если бы мои сотрудники понимали, что уйдя от меня, они, придя в другую компанию, все равно будут вынуждены ставить прививку а, для того, чтобы как минимум иметь допуск к работе. Mm -hmm. вот. Спасибо. Татьяна Итальевна и э, остальные коллеги, э... Я сейчас свое ощущение, если вы не против, протранслирую. Смотрите, у меня есть такое ощущение, что и отрасль досуга, туристическая отрасль, отрасль общественного питания, все они ходят, все отрасли, которые так или иначе связаны с человеческим общением, они ходят по очень тонкому льду. В любой момент может случиться локдаун, эти отрасли очень сильно пострадают и вряд ли они уже оправятся без каких-то действий со стороны властей, а власть, в свою очередь, слабо себе представляет, а чем же помочь? И вот сейчас мы услышали мнение, скажем, Татьяны Мизюриной, мы услышали мнение Инны Лободы, у которых есть конкретные предложения к тому же правительству Челябинской области. Так, может быть, вам всем собраться как-то вместе, выработать ряд рекомендаций, закрепить их документально, Андрей Николаевич, это возможно? И вам бы было проще работать? Да. Включился. Да. Ну, мы достаточно часто собираемся с бизнесом. В целом у нас определенный регулярный диалог присутствует. Дело все в том, что не все, не все меры, которые кажутся легкими и простыми и понятными, да, на самом деле настолько просты, и самое главное, что находятся в рамках текущего актуального законного кожи. Поэтому. Ну, что касается вакцинации, это же, в принципе, касается любого бизнеса, да, то есть, в принципе, там, любой директор любой компании, ему было бы важно понимать, что его сотрудники вакцинированы, и там, если кто-то один заболевший коридом придет и случайно, да, и каким-то образом заразит то для компании ничего хорошего-то нет, поэтому проблема это общая, с одной стороны, с другой стороны, ну, действительно непонятно, там, даже я смотрю, там, в своем круге общения, вроде бы, здравые люди, рационально мыслящий, но прочитав что-то, какие-то в интернете нелепицы, считают, что вакцинация им чем-то повредит. Ну, собственно, наверное, все-таки это решение важно принимать системно на уровне всей страны, нежели мы тут будем сейчас выступать с подобными инициативой. Тем не менее, добавлю, что все-таки это не совсем сфера наших полномочий, да, все-таки, наверное, это рекомендация соответствующих служб должна поступить. Что касается, о каких мерах мы еще, так. Ну, о мерах поддержки, и у меня в этой связи, Андрей Николаевич, ну, я так понимаю… А, ну, так... Ну, подожди, да, я вспомню, что да. сказать, да, да, да, я как раз, да, серый сектор, серый сектор в туризме, это крайне большая проблема, да, она касается не только нашего региона, а, собственно, всех регионов туристических, да, это большая проблема, Но на сегодняшний день все-таки политика в этом отношении присутствует. Она связана с мягким выводом этого бизнеса из серой зоны. С одной стороны, наверное, все-таки важно сказать, что у нас нет надзорных полномочий в этой сфере. Да, и мы в целом можем вести только какую-то разъяснительную работу и так далее. По крайней мере, мы как Министерство экономического развития. С другой стороны, и на федеральном уровне присутствует именно политика мягкого вывода, то есть для белого бизнеса предлагаются определенные льготы, тот же самый туристический кэшбэк. Очень востребованная мера, очень популярная мера, особенно сегодня, когда она предлагается в разгар сезона, в том числе и по детским лагерям, и по взрослому кэшбэку. Она доступна только официально действующим средствам размещения, только официально действующим туроператорам. Поэтому, наверное, перспектива как раз в том и состоит, что для легального бизнеса будут формироваться дополнительные меры поддержки, как финансовые, так, и, наверное, и административные в каком-то смысле, там, для преодоления каких-то препятствий и сложностей административных барьеров, так называемых и так далее. То есть в целом приоритет содействия, несомненно, адресован белым сектору. Спасибо, Андрей Николаевич. Инна Валентиновна, вот вам как, импонирует такая позиция власти или нет? Ну, на самом деле... Да, действительно, очень большая была поддержка в плане кэшбэка. На самом деле, только официальные туроператоры могли участвовать в данной программе и действительно улучшили свои продажи то есть, на сезон за счет этого. Но, опять же, то есть, данная поддержка только на определенные сроки. Это же у нас до 30 июня, и сейчас новый кэшбэк он у нас начинается, но глубина продаж только с сентября месяца. То есть, а на период, допустим, там высокого сезона, на сегодняшний день, то есть в связи с тем, что вводятся очень серьезные ограничения по перемещению даже по России, вводятся очень серьезные меры вылетов в ту же самую Турцию, да? то есть это для того, чтобы сейчас семье поехать отдохнуть, ну, допустим, двое взрослых плюс двое детей, то есть нужно сдать при вылете ПЦР-тесты, и по прилету еще по два ПЦР-теста, после трех и после пяти дней. То есть очень многие туристы сейчас перестали путешествовать, потому что многим это не по карману. И Действительно, удовольствие путешествия за границу это стало, ну да, привилегией, как Захарова сказала, более состоятельных людей. А, к сожалению, то есть мы работаем сейчас в Челябинске, да, и Челябинская область, вы знаете прекрасно, что не самая богатая туристами в плане богатых туристов, поэтому э, поток туристический, э, к сожалению, ну упал очень сильно, прям очень сильно упал. Людей обращений очень много, работы у турагентов огромное количество, но продаж, к сожалению, нету. То же самое сейчас напугали вот этими прививками, кор, вот этими паспортами, въездами. Очень многие едут экономно отдохнуть в той же самой Анапе, да, в том же самом Геленджике, в, в том же самом Сочи. Но сейчас дополнительно нужно сдавать ПЦР-тесты, то есть это дополнительные. Сейчас, допустим, вот у нас буквально там на днях, через пару дней будет проходить небесная ярмарка в Кунгуре. Сам тур – это эконом вариант, то есть это, ну, скажем, для любителей автобусных туров, он сам стоит там 3000 рублей, но чтобы попасть на эту ярмарку, нужно заплатить еще за ПЦР-тест, чтобы туда попасть, допустим, да, это еще 2000 рублей, это, ну, так скажем, ну, дорого стало отдыхать, на самом деле, и некомфортно, и многие просто даже не хотят связываться с ПЦР-тестами. Я не знаю, я понимаю, что эта мера очень необходима, но по мне так Уж вообще тогда что вообще запретить все на самом деле, чем вот так вот мучиться. То есть мы, то мы набираем автобусы, та же самая обожевка, у нас было набрано около 30 автобусов, и все было отменено. Туристы практически год ждут этот фестиваль, учитывая то, что еще и в прошлом году его не было, это действительно. Ну и вот как бы работа ради работы, то есть у многих турагентов, я сейчас говорю про туристическую да, как бы сферу, именно про наших турагентов, у них уже опускаются руки на самом деле. То есть и конца и края, к сожалению, я не знаю, то есть когда это случится и когда это закончится. Может быть, да, это действительно очень правильное решение, что нужно всем вакцинироваться, и все будет хорошо, но на сегодняшний день действительно 50 на 50 еще. Многие просто по состоянию здоровья действительно не могут вакцинироваться. Половина, да, то есть туристов насмотрелись, Огромное количество видеороликов в СМИ, да, которые гласят о том, что у вас вырастут рога, либо вырастут какой-то хвост. Ну, это я уже шучу, конечно же. Вот. Но желающих вакцинироваться и свободно перемещаться по миру, но, к сожалению, пока еще очень мало. Может быть, еще прошло слишком мало времени. То есть до людей, может быть, дойдет, и действительно они ну как-то более осознанно к этому. И тогда они, ну, не придется тогда тратить дополнительные средства на ПЦР тесты Спасибо, а можно да. да, Сергей, можно пожалуйста. я и не вопрос задам, пожалуйста. Не Инна, не пожалуйста. скажите, мне, мне просто правда очень интересно А после того, как люди узнают, что необходима прививка и QR код для путешествия внутри страны, какой процент отказов? На сегодняшний день федеральные туроператоры прислали статистику, что с 1 августа практически прекратились все продажи, абсолютно, практически на 90% упали продажи по Краснодарскому краю. Крым немножко мягче, ну, как бы помягче, там, с ПЦР-тестами только в санатории и пансионаты, заезжать на территорию Крыма пока можно спокойно, единственное, что Севастополь, 16 июля вводит полный локдаун в плане и пошли, конечно же, отказы. То есть у нас на сегодняшний день статистику все равно приблизительную скажу, но практически 60% процентов туристов начали отказываться от путешествия mm -hmm. по России и сдавать путевки обратно. Mm -hmm. Спасибо огромное. Я объясню, почему я задаю этот вопрос, да, да потому что, вот, к сожалению, Наши сынные отрасли, да, это индустрия гостеприимства, туризм, рестораны, индустрия, мы являемся все-таки необязательными. То есть вот если бы, например, я бы не могла прийти в больницу да, при какой-то острой боли без прививки, я бы с большей вероятностью ее поставила. Или, например, я бы не могла улететь в Москву по работе. Без вакцинации, да, мне бы не продавали билет на самолет, я бы тоже с большей вероятностью поставила. Сейчас я на этой неделе планировала поставить прививку, я просто не могу записаться на прививку, потому что ближайшие места там на 10 июля. Почему я на нее записываюсь? Потому что я понимаю, что моя отрасль не сможет работать, если я не привьюсь. Ну, то есть меня просто в кабинет свой скоро не пустят. То есть и мне вот кажется, что вот эти вот точки все-таки давления, да, если они настолько необходимы и настолько они неизбежны, то я все-таки считаю, что лучше делать на более обязательные моменты, от которых человеку гораздо сложнее отказаться, чем от посещения ресторанов или там поездки, например, на тот же Зюратку. Правильно ведь? Инна? Но Я сразу же могу сказать, я не могу, я про себя сейчас скажу, Давайте. я пока не уверена, в, я не уверена в прививке на самом деле, потому что на примере огромное количество примеров после. Коллеги, прививки, коллеги, люди коллеги, болели коллеги. И еще сильнее болели. Инна Валентиновна, вот тут я воспользуюсь правом модератора и вас прерву, потому что все-таки рассуждать о плюсах и минусах вакцинации должны специалисты, а мы с да, вами, согласна. к сожалению, нет. Но в то же время специалист у нас присутствует и я дам ему слово в самом конце нашей беседы. Давайте пока не будем делиться домыслами из интернета. Небольшой блиц-опрос. Буквально двумя предложениями. Ина Валентиновна, в случае локдауна, при отсутствии государственной поддержки, выстоит ли туристическая отрасль на Южном Урале или она упадет вообще? Что касается внутреннего туризма, я думаю, что он в принципе с каждым годом все больше и больше растет и растет, и интерес к нашему региону очень серьезный на самом деле. После еще презентации бренд-маршрута и запуска бренд-маршрута по нашему региону, кстати, завтра будет тоже презентация у нас в Интерес хороший, а что касается вообще в общем, то есть я думаю, что это ну, будет прям, мне кажется, последний, последний, ну я не знаю даже, как, как последняя это последняя волна последний пандемии. Да, да, да, я думаю, что многие турагентства просто совсем закроются, и это будет очень тяжело. Спасибо. Татьяна Витальевна Мизюрина, это ресторатор, напоминаю нашим зрителям. Татьяна Витальевна, вы ко многому относитесь к юмору? С, да, с юмором, практически да. ко всему. Да, а вот скажи... Потому что без юмора в наших сегодняшних реалиях очень сложно выжить. Я с вами ну, у меня более оптимистичные прогнозы, я вам более? честно могу сказать. Ну, идут одни, придут другие. Закроются одни рестораны, откроются другие рестораны. То есть, если будет потребность у гостей, да, мы никуда не денемся. Если я там закроюсь, откроется другая Татьяна Витальевна. Да? То есть, что касается моего да, субъективно личного мнения, я считаю, что для меня, как для собственника бизнеса, было бы более приемлемо локдаун, чем посещение ресторанов по QR-кодам. Понял. Ну, понял то есть я бы запечат... да, запечатала бизнес как бы, и спокойно бы занималась другими направлениями своего бизнеса, не тратя в это направление ни времени, ни сил. Как показывает практика предыдущего локдауна. Работа ради работы, минуса, оплата аренд, коммунальных услуг, электроэнергии. Ну, это очень психологически сложно и очень тяжело в плане ответственности. У меня же люди. Поэтому для меня, как для бизнесмена, было бы проще избушку на клюшку. Ну, и каждый сам для себя. Понял, понял. Лучше ампутировать проблему, да чем пытаться да? Лечить, лечить гангрену. Ясно, спасибо. Абсолютно с вами согласен Андрей... У кого хватит денежного ресурса, те восстановятся. Кто не умеет считать деньги, ну, как бы с теми мы попрощаемся. Ага, Выживает всегда сильнейший. Локдаун нам и покажет, да, кто более успешен. Хорошо, да? хорошо, так всегда бывало. Ну, надеюсь, что э, такая ситуация не повторится, и э, все-таки общественное питание, оно выстоит, а то, честно говоря, кушать хочется ежедневно. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, а вы привились? А Мне слышно? Да, вас слышно. Вы привились? Да, я привился еще в феврале, как бы совершенно добровольно без принуждения. А, ну, ну, то есть, это у вас не в приказном порядке было, да? Надо привиться, а то на работу не выйдешь, да? Отлично. Хорошо. Тогда вопрос к вам немножко философский. Как вы считаете, мы проскочим третью волну пандемии или не проскочим, и выйдем из нее с большими потерями? Если мы выйдем с потерями, то прогнозируют ли эти потери в правительстве Челябинской области? Ну, все-таки важно, смотрите, то есть, это, то есть первая волна была неожиданностью, никто не понимал, что происходит, никто не понимал, как будет развиваться ситуация и так далее. Сейчас все-таки это понимание есть, есть опыт, на котором можно основываться, чтобы не допустить каких-то грубых ошибок, чрезмерных, чрезмерного затягивания гаек и так далее все понимают, что важно оставлять какую-то степень свободы, чтобы бизнес жил, нормально работал и развивался да, по возможности, несмотря на трудные условия. И в этой связи там, конечно, большие надежды возлагаются, в том числе и на, вакци... на вакцинацию. В том числе и на федеральном уровне, да, соответствующие меры поддержки прогнозируются, понимаются и так далее. То есть, все-таки в период особенно трудных экономических ситуаций, возможности региональных бюджетов все-таки концентрируются резко там на помощи здравоохранению, мерам там обеспечения эпидемиологических мероприятий и так далее, да, как вот у нас по практике сложилось, а серьезные меры поддержки по бизнесу возникают, прежде всего, на федеральном уровне, по крайней мере, денежным Соответственно, все, что возможно сделать на региональном уровне, несомненно, мы сделаем в рамках возможных ресурсов. Но все-таки я как бы по натуре оптимист, рассчитываю на оптимистичный сценарий прохождения третьей волны. Хорошо, спасибо, Андрей Николаевич. И знаете, я вам так скажу, оптимистичный сценарий прохождения третьей волны пандемии, он во многом зависит от Роспотребнадзора. И у меня вопрос к Анне Владимировне. Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, Роспотребнадзор будет туго закручивать гайки или все-таки даст нам пролететь, так сказать, по мягкому снегу? через эту третью волну пандемии. Как я уже говорила, очень много зависит от самих людей. То есть, опять же, здесь играет и соблюдение противоэпидемических мероприятий, в частности, применение масочного режима, и соблюдение дистанции, и вакцинация, конечно же. Все от этого и будет зависеть. Поэтому на сегодняшний день сказать, как будет развиваться ситуация, достаточно сложно. Спасибо. Александр Витальевич. К вам вопрос сейчас. Вы у нас будете завершать нашу сегодняшнюю беседу. Скажите, пожалуйста, когда, по вашему мнению, мы выйдем на плато? Когда уже перестанет статистика лезть вверх, чтобы немножко можно было успокоиться и выдохнуть? Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что немножко успокоиться и выдохнуть мы сможем, когда создадим популяционный иммунитет, или, как его называют, коллективный. Что мы уже успокоились и выдохнули весной, мы, в результате пришли к подъему заболеваемости, опять как бы он внезапно нас настал, мы опять не заметили, что... И Завезен в страну и стал распространяться индийский штамм коронавируса. А заметим, в Москве первые случаи были зарегистрированы местные передачи еще в апреле, а действий никаких не было принято. Начали приниматься экстренные меры, когда только появился экспоненциальный рост. Поэтому все-таки успокоиться и выдохнуть мы сможем, когда... Две ситуации – привьем населения. Да, и вообще, с одной стороны, я разделяю тот оптимизм в отношении подъема, потому что действительно у нас есть опыт, мы знаем, да, у нас есть механизм, у нас есть вакцинация. Но, к сожалению, хочу напомнить всем, особенно противникам вакцинации, нет средств специфического лечения. То есть нет, это фармакологически неуправляемая инфекция, поэтому, безусловно, болеть – это не лучший вариант. Поэтому, а что касается, что касается вот тех, кто не знаком с вакцинацией, вот я услышал здесь вопросы, да? то есть нужно просто, ну, наверное, свои коллективы приглашать, где есть возможность, сейчас очень сложно с врачами, но советоваться с грамотными специалистами. То есть действительно 92% решение о вакцинации или нет любой человек принимает после беседы с врачом, но к сожалению не всем везет со своим консультантом, потому что есть и врачи, к сожалению, далеко не грамотные в этом вопросе, особенно средний медицинский персонал, это надо признать, поэтому с квалифицированным специалистом. Да, привитые могут болеть, но привитые никогда не болеют тяжело. Привитые, получившие две дозы вакцины. Средний процент заболевших привитых по Российской Федерации 0,5%, по Челебинской области ну, даже ниже. И здесь я поддерживаю спикера вот, отчество не забыл Татьяна, которую представляет Татьяна Витальевна. Я Татьяна Витальевна, как поддерживает, потому что наш Роспотребнадзор должен в конце концов принять правильное решение. Да, вакцина сейчас внесена в календарь по эпид-показаниям. Да, мы с вами фиксируем напряженную ситуацию. А где же постановление главного государства государственного врача Челябинской области о введении обязательной вакцинации вот этих конкретно декретированных групп населения? Мы также страдаем, заставляя медицинские представителей. Я уже сказал, что далеко не вся медицинская общественность находится на вакцинальных позициях, к сожалению. Осложнения после вакцинации их мизер. Я думаю, что Анна Владимировна меня поправит, но это единичный случай. Притом некоторые требуют «дайте нам вакцину Pfizer» уровень осложнений точно такой же, как от нашей вакцины «Спутник». Pfizer эффективнее. Ничего подобного. Эффективность у них одинаковая. Поэтому вот это. А когда мы выйдем на плато, то сейчас действительно вакцинация возьмет темпы, то эффективность от вакцинации, когда мы увидим значимые цифры, хотя бы не 10, как сейчас, а 40-50 процентов населения будет вакцинировано, то это только через месяц. Вот мы с вами еще только на подъеме. Через месяц мы можем рассчитывать выйти на плато. Конечно, будет какой это снижение в августе месяце, но в сентябре, если у нас опять уровень вакцинированных не достигнет должного уровня, уже фактор сезонности скажется, и опять пойдет новый подъем, который будут там ограничивать волнами, называть, но это не волна, это все та же самая пандемия, мы с вами ни разу не перешли через нулевой показатель инфекции. Поэтому, безусловно, это очень важный вопрос, который мы должны все с вами для себя уложить в голове и, естественно, активизировать, и население в том числе. Чем больше будет привитых, тем больше будет реакция. Поэтому, вот, по крайней мере, июль месяц будет очень тяжелым. Это точно можно сказать. Спасибо, Александр Витальевич. С вашего позволения, коллеги, я резюмирую нашу сегодняшнюю конференцию. Насколько я понимаю, для того, чтобы нам гладко пройти, я все-таки буду называть по старинке третью волну пандемии, что нам нужно? Нам нужен оптимизм, чувство юмора, активная позиция бизнеса. Нам нужна разумная позиция властей, правительства Челябинской области, Роспотребнадзора, в том числе и федеральных властей, которые не должны перегибать палку, а должны проводить грамотную политику по внедрению в сознание населения все-таки мысли о вакцинации. И самое главное, друзья мои, очень многое зависит от нас. Наверное, в первую очередь все зависит от нас. Если мы все вакцинируемся, хотя я и не пропагандист, то все будет хорошо. Александр Витальевич не даст соврать. Спасибо большое, будьте здоровы, берегите себя. До свидания.